Играй, что время что В тёмном времени суток, места, да? Мы рады приветствовать для презентации группы компании Marshall Country Dark Limited и мы с радостью готовы презентовать новую версию нашей агрессивной системы для наших гостей и высокопочтенных клиентов! Долгие годы качество обслуживания нашей системы было на высоком уровне. Не аномальные свойства проявлялись в разных состояниях, и тем не менее, даже побочные явления происходили без каких-либо тонких изъявов. Напомним нашим новым гостям и старым добрым дружням. операционная система представляет из себя комплекс программ, приложений, инструментов и явлений, собранных в одном месте — в вашем личном или ином предмете. И не важно, что это, будь то фамильное реликвие, перо, картина, предметы личного обихода, нам подвластны любые технологические и консервативно-традиционные способы создания любых предметов, любых размеров. Задачей системы является упрощение, удобство и комфорт пользователя. Наши клиенты часто встревают в жизненно важные и чрезвычайные ситуации, поэтому мы обязаны находиться постоянно в лобо со временем, чтобы не было каких-либо конфузов. Разумеется, все тонкости возможных последствий вы описываем в пользовательском соглашении, поэтому мы требуем очень внимательного изучения наших требований и советуем правильно вам осознавать ваши прихоти, требования и желания. На данный момент вы произвели обновление некоторых инструментов. Некоторые функции, призванных укрепить вашу позицию в обществе, теперь не требуют особых материальных затрат, как было раньше. Манера вещи, разговора с верхней темой, это все подкрепляется психологическим образом. И нет, никаких газов мы больше не используем, как выразился ошибочно некогда мистер Каттер. Электронные системы ваших устройств больше не будут подвергаться магнитным человеческим воздействиям, но советую чаще носить с собой берушек. Мало ли, тогда может неожиданно ударить. Сохранение банковских вечерек, счетов, экономической опоры теперь вы можете не беспокоиться, как за прошлые 25 лет вашей жизни, так и за следующие 30. Ваши черные дела и стадинный наход не пропадут. Так, в заключение мы хотим бы подчеркнуть важную деталь. Наши качественные товары и системы могут очень фатально отнестись к вам, так как они свойственны обращать свою неживую суть своего предмета в осознанность и существование, если он будет достаточно долго им пользоваться. Благодаря нам мы даруем вам ряд утилит, способных обеспечить вас, ваши семьи, ваш род, но могут также и убить, стереть вас, стереть в ад. Так что, прежде чем мы завершим наш анонс, он очень над простым и тем не менее важным всем, которое мы вам отправили. Зачем это все вам?